Уничтожим тех, кто причинил мне зло. Мы сравняем с землей армии и сождем до тла города. Слышь, ты что такая дерзкая, а? А? Когда ты пакет, тела особо нет. В основном наблюдаешь или летаешь. Когда ты пакет, ты можешь прожить 200 лет. Увидеть мир, в котором Лукашен... Estou te cadê? Cadê? Gente, cadê? Что это? Пидарас. Откройте. Слово Телеком. Пидарасина. Вы победите! Dude, <плак> Это вы, бержеран Берджерон? А кто спрашивает? Мы. Кто мы? Смотря кто спрашивает. Я. Кто я? Смотря кто спрашивает. Мы. Кто мы? Смотря кто спрашивает. Я. Кто я? Смотря кто спрашивает. Этот Дорогиецы! Мо туды Уга бо туды Пакедуки la на Быть счастливым? Нет, не хочу. Хотите быть счастливым? Нет, нет, не хочу. Хотите быть счастливыми? Нет. Нам нет. Хотите быть счастливыми? Нет, нет. Хочешь быть счастливым? Нет. Сегодня жители Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердили, что в жизни нет времени для такой мелочи, как счастье. Хотите быть счастливым? Да, конечно, как. 재미 А этот молодой человек дает совет таким же, как он, любителям онлайн игр, как сделать так, чтобы родители оставили вас в покое и не мешали играть. Если что-то надо тебе, если тебя что-то не устраивает, но ну, сядь ты пообщайся с родителями, возьми маму, папу, посади на стуле, сядь и скажи. Родители, так-то, так-то, типа, что за ху? У нас лохтя маме! Мама улетает, батю в почку с ноги, луки в голову разок. И все, и пока не выруби, можно два-три часа посидеть.